Фиброцемент – это современный натуральный композитный материал с опытом применения в Европе более 100 лет. Применяется для наружной отделки зданий по принципу навесного вентилируемого фасада. Сейчас существует три основных вида, в которых выпускается фиброцемент. Это сайдинг в виде доски, торговая марка Кедрал. Применяется чаще всего для отделки частных домов. Японские фасадные панели, имитирующие различные материалы, кирпич – камень, штукатурку, дерево, плитку и фиброцементные плиты большого формата, например, торговой марки Эквитон, ЛТМ, Краспан для облицовки больших зданий. Материал от разных производителей может отличаться, но в основном состоит из цемента, песка, целлюлозного волокна, так называемой фибры и минеральных добавок, спрессованных под огромным давлением. Фиброцемент не горючий. Очень устойчив к воздействию погоды и времени, удобен в монтаже и имеет много преимуществ перед другими облицовочными материалами. Подробнее о каждом виде фиброцементной продукции вы можете узнать на нашем сайте.